блять эта система она просто уже прогнила изнутри потому что скорее всего какой-то большой папа пришел и доказывает всем как он охуенно работает забанив мой канал уже три раза блять три раза сука я не знаю там интервал для четыре дня и постримил опять забанился это вообще какая-то дичь ну там не 4 может быть 6 я заебался уже отлетать честно на этой площадке и если и так меня поймают то мы с вами будем рассматривать уже такой вопрос о том чтобы я заканчивал партнерское соглашение, я разрываю контракт с Твичом, потому что меня уже это, блядь, не устраивает. И мы с вами начинаем перебираться на YouTube, заодно как раз-таки там контент какой-то делать. Ну и там, собственно, рамки, блядь, уже другие. Я не знаю, кто пойдет за мной на YouTube, но вот как-то так.